Сигнал, внимание всем, есть такой сигнал оповещения. Знаете, что надо делать, услышали? Нет. Я поеду домой, возьму экстренные чемоданчики, поеду в Екатеринбург. А, не знаю, наверное... За, за вискарем бежать сразу? Можно и так. Не знаю, нет. Вот услышали Сирена. Что будете делать? Не знаю. Слушать, выходи этот, искать канал связи, там, радио, телевизор. Искать канал связи, слушать, да, что говорят. Вы что-нибудь кто правильно ответил. Вы скажите. бывшие, ребят. Конечно, мы, ну, что там. Ребят, там, где вы живете, может быть, работаете или учитесь, есть убежище, укрытие? Да. Вот, собственно говоря, на Нахимуа 15. А здесь есть убежище? Ну, да, здесь внизу есть подвал. Заходили в него? Да. Как там? Сутки посидеть сможете? Ну, я думаю, что нет, наверное. Ну, наверное, бежать, прятаться куда-то. Да? Да. Отлично. Куда бежать прятаться? Ну, вы знаете, вот вам, где вы живете, есть убежище, укрытие? Полу. Подвал есть. Вы были в подвале? Да. Как там? Там только стены и это, черепица на полу и есть, все, да? да. Ну, подвал дома. Давно там были? Ну, недавно. Как там в плане? Нет, нормально, у нас все нормально? хорошо, да. У вас управляшка хорошо там все? Ну, у нас как бы дом организован, у нас есть как бы управляющий дома. Поэтому а, этом у нас все в порядке, да. Да, да. да. Людей надо готовить к тому, чтобы знать, как действовать в случае угрозы. И кто я должен заниматься. Я думаю, готовить надо. И заниматься должны какие-то службы, либо государственные органы, которые будут оповещать и хотя бы напоминалки давать людям.